Виталий Егоров, блогер, популяризатор космонавтики, автор пары научно-популярных книг про космос. 8 лет и 8 дней. С посадки марсохода Curiosity. Ну, началась она немного раньше, но тогда эта популяризация состояла в том, что я находился в одной крупной на тот момент уфологической группе Во ВКонтакте и троллер подписчиков, которые восторгались над очередной дрожащей руками снятой точке в небе. Вот. И я им пытался объяснять, что не все то, что у нас есть в небе, не все это инопланетяне. И меня несколько раз банили, потом разбанивали, в общем, там было весело. В какой-то момент мне, мне стало не хватать знаний по астрономии. Я нашел сообщество по астрономии. Это была группа Lifestyle Astronomy Игоря Тирского. Потом в этом сообществе он стал освещать процесс запуска, точнее не запуска, а уже посадки марсохода Curiosity. И это было просто фантастическое зрелище. Понятно, что в самой посадки мы не видели, но мы видели людей, которые следят за всем этим. ЦУП, прямой эфир из ЦУПа был, и я просто посмотрел на этих людей, посмотрел на их ликование, когда удалось совершить посадку марсоходу. Я подумал, что мне просто тоже так хочется, я хочу заниматься этим делом, я вижу в этом смысл, и я просто хочу оказаться на их месте. Не в тот момент, а вообще, то есть что совершить что-то подобное. Но поскольку я не инженер, не ракетчик, не ученый, и единственный путь, который у меня был на тот момент, и единственный опыт, который мне позволял это делать, я стал писать об этом, рассказывать уже в своем сообществе. Как раз там Игорь написал, что вот у нас астрономия, у нас не Марс, поэтому постоянно писать про марсоход я не могу, и Я подумал, почему тогда мне не писать? Открыл сообщество кириллости Марсоход, начал писать сначала в ВК, потом на Хабре, и там, собственно, появился никнейм Зеленый Код. За 4 месяца я вышел в рейтинге авторов сайта Хабар на первое место, потому что читали там десятки тысяч просмотров набирались за первый день. Я увидел, что людям это интересно, и интересен не только Марсоход, а в принципе космос, космонавтика, научные исследования. И мне это было интересно, ну, и я понял, что в этом есть смысл двигаться вперед. Сложно оценить, есть, например, там список подписчиков, ну, просто сообщество, и в них есть количество подписчиков. Если так, считать, ну, где-то в районе около миллиона. Ну, понятно, что далеко не все они сидят и ждут, когда же выйдет очередной пост от меня. Поэтому, наверное, несколько десятков тысяч. Сначала просто хотелось поделиться интересом. Я, я увидел, как это круто. Как ну, круто заниматься, осваивать космос, заниматься изучением космоса. И понятно, что я хотел сам заниматься, но не имел такой возможности, поэтому я просто рассказывал, как этим занимаются другие. Но потом, там, буквально через полгода, чуть больше, чем через полгода от начала этой деятельности, я попал в российскую частную космическую компанию Dauri Aerospace и уже ближе подошел к этой деятельности. Я там был пиарщиком, но это такой наиболее доступный для меня, по крайней мере, путь в космонавтику, в реальную космическую деятельность. То есть вокруг меня ходили инженеры, они делали космический аппарат, он находился у меня за спиной за стеной в чистой комнате, потом мы там делали отдельные пиар-акции, приглашали журналистов показать этот, показывали им этот космический аппарат, я ездил на Байконур, провожал его в последний путь, когда он полетел на орбиту, то есть в этот момент я вот был наиболее близок к тому состоянию, вот какое я видел по телевизору, когда садился марсоход Curiosity, когда у меня возникла эта мысль, что вот я хочу точно так же. Потом Даурия, к сожалению, обанкротилась. И сейчас я тоже рассматриваю вариант уже самостоятельного, самостоятельной реализации какого-то отдельного космического проекта. Наверное, это тоже будет частный проект, но мы надеемся на сотрудничество с государством, с Роскосмосом. И он тоже будет направлен либо на запуски на околоземную орбиту, но хотя я уже планирую и запуск подальше, например, к Луне. Собственно мы уже проводили, я и там группа инженеров Даурии и других ребят, которые присоединились. Мы проводили краудфандинг, собрали полтора миллиона рублей на разработку проекта лунного микроспутника и значительно продвинулись на этом пути. Хотя кто-то считает, что мы собирали деньги на спутник, но нет, за полтора миллиона рублей спутник не запустить тем более на Луну, поэтому денег нужно будет больше, а это был сбор только на проект. И проект мы уже в значительной степени сделали, год назад мы уже показывали, как будет выглядеть этот космический аппарат, из чего он будет состоять, мы уже знаем это, сколько у него там будет топлива, как надо будет его запускать, какая у него будет орбита, Всю это весь этот путь мы уже прошли, но чтобы все это реализовать, нужно гораздо больше денег, и вот мы сейчас остановились вот на этом этапе. что нам нужен инвестор, который тоже захочет не просто э, там, поинтересоваться космосом, но и внести какой-то свой вклад в его освоение. Ну, наверное, сравнить можно Андрей Кузнецов. Это видеоблогер. Он начал на несколько лет позже меня, но он изначально занимался только развитием блога в Ютубе, и сейчас у него несколько... Ну, больше, по 200 тысяч подписчиков, может быть, уже к полумиллиону приближается. Он тоже хороший, он молодец, он там выпускает регулярные новостные разборы, э, там о каких-то значимых открытиях делает обзоры, э, троллит сторонников плоской земли, теории плоской земли. И, в общем, он прям реально классный поначалу когда у него там было две-три тысячи подписчиков я ему помогал там он постил в моем сообществе которое я основал открытый космос свои ролики он продолжает это делать и у него там где-то подписано что мол там спасибо открытому космосу или что-то типа того при поддержке открытого космоса но в целом он развивается как самостоятельный проект и достаточно успешно и самое главное он дает достаточно адекватную информацию есть другие, есть «Море ясности», есть Space Room, тоже YouTube-блоги. Они тоже хороши, я знаком с авторами, но это такое молодое поколение, и оно и ориентируется на молодое поколение. Многие другие популяризаторы, которые ранее занимались этим, может быть, они даже не считали себя популяризаторами именно космонавтики, вот не даже там не космических исследований, не науки, а вот именно космонавтики. Там, пример, журнал «Новости космонавтики», он как бы был открытый для всех, но у него там были очень маленькие тиражи и несравнимые с тем количеством подписчиков, которые у нас есть. Но у них прям совсем космонавтика по хардкору, там до каждой заклепочки докопаются. В данном случае я считаю, что популяризация все-таки это какой-то вариант промежуточный между наукой и там, бытовой бытовым языком и вот умение удержать простым языком но при этом удержаться в рамках научности нигде не обмануть не переврать это сложное искусство и в общем в этом причина что не так много в принципе там научных журналистов вообще и тех которые пишут о космонавтике и это какая-то, мне кажется, вот в этом я вижу свою суперсилу, что действительно где-то у меня удается держать этот баланс, за счет этого достаточно большой аудитории, интересно, достаточно узкая тема космонавтики или космических исследований. Илон Маск, плоская земля, там, а, ну, традиционно, конечно же, падение астероидов или ожидания падения астероидов. В действительности я не акцентирую внимание на том, что интересует аудиторию, и мне больше интересно рассказывать то, что интересно мне. И мне интересно рассказывать, во-первых, процесс освоения космоса, то есть новые технологии, новые э, способы полетов в космос, исследования. И, собственно, открытие. Причем открытие не во Вселенной. Все-таки астрофизика – это отдельная, достаточно большая тема. Мне интересны места поближе, в данном случае, планетология. И вот там исследования Луны, Марса, Цереры, Плутона, поиски девятой планеты гипотетической. Вот эта сфера моих интересов. И, в общем, вот научные исследования в космосе. И космические аппараты, которые это делают, там InSight, ExoMars, марсоход Curiosity, тот же самый. И, собственно, люди, которые все это реализуют. То есть Я тоже проводил и встречи там, на YouTube, проводил интервью с учеными, которые это делают, и текстовые интервью делал. Люди, которые это делают, аппараты, которые это делают, ну и результаты, которые они находят там. Вода на Луне, крио-вулканы на Церере, ну и так далее. Мне, конечно, традиционная тема, которую, в общем, я тоже касаюсь, и частная космонавтика, и российская частная космонавтика, и состояние нашей космической отрасли, состояние Роскосмоса, конечно, свое ближе. И поэтому вопрос там руководства Роскосмоса, вся эта тема тоже или компетенция руководства Роскосмоса так или иначе волнует, но это больше можно оценивать по публикациям нашей прессы. Я напрямую иногда касаюсь этого вопроса, я пытаюсь там, предлагать какие-то свои варианты решения проблем, Отечественной космонавтики. Сначала я пытаюсь их выявить, а потом говорю, что ну вот здесь вот мы могли бы что-нибудь придумать такое. И это пишу уже не только в блоге, а у меня есть серия публикаций в, в газете «Ведомости». Я считаю, что это наиболее доступный способ достучаться до тех людей, кто наверху принимает решения относительно нашей космонавтики. И вот когда выкристаллизовывается какой-то очередной обзор, какая-то очередная мысль, я пытаюсь ее... Отправлять туда. Но сейчас, правда, там редакция сменилась, поэтому они перестали отвечать на мои письма. Попробую все-таки. Сейчас еще очередной этап таких, такой аналитического обзора, наверное, у меня появился, и попробую все-таки довести его до публикации. Ну да, еще надо сказать, что начал-то я для, с того, что начал писать в ВКшечке, в Нехабре, в ЖЖшечке. Но со временем уже стали обращаться различные СМИ, там и такого научно-популярного характера, там вокруг света, журнал Гео, и уже такие общественно-политические, в том числе там и ведомости, РБК, Медуза, научно-популярный, опять-таки, сетевой N плюс 1, неоднократно я у них писал, в популярную механику несколько раз писал, то есть уже СМИ тоже. Наверное, поняли, что я стараюсь писать наиболее адекватно и с научной, и с, там, как бы сказать, практической точки зрения, потому что там то же самое состояние нашей космонавтики, оно значительно политизировано, и из-за политизированности какого-либо ангажированности какого-либо автора мы получаем либо там Илон Маск «Шарлатан», либо Рогозин коррупционер и шарлатан и так далее, и журналисты ничего он не понимает. Я все-таки стараюсь держаться какого-то баланса и наиболее объективно отражать ту ситуацию, которая есть у нас и касательно американской космонавтики и нашей. Ну, пять лет. Есть такая там, западная какая-то теория о том, что вот, чтобы стать экспертом в какой-то отрасли, нужно 10 тысяч часов. 10 тысяч часов – это 5 академических лет, ну, то есть, по сути, высшее образование. Вот у меня 8 лет, то есть у меня можно считать второе высшее, но не, реально нужно ну, не меньше трех лет интересоваться этой темой, писать, по крайней мере, разбирать очень подробно какие-либо отдельно взятые темы и постепенно более-менее выстроится некая компетенция, позволяющая более широко говорить о космонавтике. Например, есть несколько проектов, несколько авторов, которые так или иначе интересовались космосом, и наблюдая за их творчеством с течением времени, я вижу, как они вот достаточно поверхностных и далеких от объективной картины обзоров все-таки погружаются в эту тему, и с годами их работа все более и более соответствуют адекватному состоянию там, нашей или зарубежной космонавтики, то есть в целом, но ну, это опять-таки не то, что как там простой человек, простых человек в, в принципе не бывает, каждый человек своеобразен, просто это журналисты или просто авторы, блогеры, которые начинаются интересоваться этой темой, начинаются в нее погружаться и на каком-то этапе уже их посты можно, их тексты можно воспринимать как вполне адекватные. По большей части все, что связано с исследованием ближайших планет. Луна, Марс, Церера интересный объект. Это карликовая планета в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. А у Юпитера спутники интересные. То есть все-таки это объекты достаточно близкие к Земле и достаточно похожие на Землю, потенциально обитаемые, ну, например, там спутники Юпитера Европа или Энцелад. Ну и Марс тоже сохраняет свой определенный интерес, хотя, наверное, он уже не, выяснится скоро, что он не только сейчас не обитаем, но и в прошлом не был обитаем. Теперь мы уже точно знаем, что никаких пирамид там нет, никаких марсиан, цивилизованных, по крайней мере, там никогда не было. Но исследования продолжаются, и интереснее, точнее, ближе к. Земле ближе, чем Марс, не физически две планеты, а именно по условиям на поверхности, ближе, чем Марс, у нас поблизости ничего больше нет, и так или иначе будущее человечество, если мы будем расселяться в космос, оно будет связано с Марсом. Луна, она тоже интересна, она близко расположена, до нее там достаточно просто долететь, и тема полетов на Луну, она в общем-то и в российском обществе интересна, и исторически и люди еще помнят, что у нас была космическая гонка между Америкой и э, СССР, и есть вопросы, были ли американцы на Луне, и как раз я целую книгу написал, отвечающую на эти вопросы, на большинство наиболее подробных, популярных э, там, «Люди на Луне», главные ответы она называется, и это ответы как раз последовательно по наиболее популярным вопросам с этим связанным. Но я сейчас уже настолько от этого устал, от этих бесконечных ответов на одни и те же вопросы, что к Луне сейчас, к теме Луны сейчас стараюсь поменьше касаться, хотя в планах еще одна книга, но уже, собственно, не о людях на Луне, а о том, как она изучалась, какие интересные вещи там были найдены и открыты. Лунатиков там нет, Луна это не база инопланетян, но в в физическом плане, в планетологическом, геологическом, там это довольно интересный объект. По сути, это планета. Если бы она летала отдельно от Земли, где-то там на своей орбите вокруг Солнца, она бы считалась планетой, как Меркурий. И в этом плане нам повезло, что у нас практически соседняя планета располагаясь очень близко, доступна для исследований. И это интересно, и то, что мы исследовали, и то, что... Но исследуют в будущем. Частная космонавтика это одна из, из частей космонавтики мировой. Государственная космонавтика никуда не денется. Э, и Здесь противопоставление частное против государственной, она, в общем, не, не, не совсем правильная или совсем неправильная. Космонавтика просто э, это часть экономики мировой и э, движение экономики в космос, оно точно так же просто последовательно, потому что мы освоили нашу Землю, мы видим определенные выгоды, которые нам дает космос, мы можем их использовать, там и телекоммуникация, и наблюдение из космоса, эксперименты в космосе, связанные с глубоким вакуумом, с невесомостью. Если мы там будем смотреть на Луну, там еще добавляется низкая сила притяжения и э, супер... Низкие температуры, там ниже или около температуры сжижения водорода. И там огромное пространство с подобной температурой в полярных кратерах, вечно затененных. И там тоже можно, это открывает более широкие возможности для физических экспериментов, и для реализации каких-либо новых технологий, связанных с криогенными температурами, близкими к абсолютному нулю. И это возможности, которые нам дает космос, и сейчас постепенно развивается, э, осваивается именно применение этих возможностей для улучшения фактически жизни на Земле так или иначе. И это будет развиваться, мы все больше будем сейчас и там. Технологии развивается, стоимость доступа в космос снижается, стоимость разработки космической техники снижается, упрощается возможность разработки космической техники, и все это открывает новые возможности для извлечения выгоды из космоса, поэтому и открываются возможности для э, привлечения именно частных инвестиций, частных разработок в эту деятельность, и это никуда не денется, это будет продолжаться. Здесь как раз э, Государство в космосе это первопроходец. Государство пробует разные варианты, разные технологии, разные направления, определяет, что из этого мы действительно можем использовать, чего не можем. А частные деньги, частные инвестиции и космонавтика идет уже туда, где благодаря государственным государственным инвестициям или государственным экспериментам, исследованиям смогли нащупать что-то выгодное, что можно использовать в интересах землян. И уже частники идут туда, где прошло государство. Но государство не может достаточно эффективно и заниматься фундаментальными исследованиями, и тут же вкладывать дополнительные усилия и ресурсы на то, чтобы эти возможности, открытые в космосе, использовать уже для землян, для блага землян. И тут частники – это отличный способ решения этой проблемы. То есть государство занимается своим делом, продолжает фундаментальное исследование космоса, а частники уже идут на готовое, да, во многом это так, но это взаимовыгодная деятельность. Государство открывает возможности, частники их реализуют и развивают экономику земли, а поскольку государство живет и благо, благосостояние государства зависит от состояния экономики, оно в, там, в виде налогов или там, в виде просто развития возможностей граждан в стране уже получает по сути дивиденды от тех открытий, которые были совершены за бюджетный счет государствами. И здесь можно говорить и об отдельных странах, и о всем человечестве, и государствах всего человечества вместе взят. Если говорить про компании, это может быть Rocket Lab, разработчик сверхмалой ракеты космической. Они уже летают, у них очень инновационная компания, куча таких технологий, которые ранее не использовались, там углепластиковый корпус ракеты. Турбонасос на электричестве для ракетных двигателей, то есть в целом, в принципе, малый габарит ракеты. В целом это уникальная такая компания, и они активно движутся уже, новозеландская, кстати, хотя сейчас они с американцами сотрудничают. SpaceX, конечно, Blue Origin, хотя Blue Origin еще не совершила ни одного ракетного космического именно запуска орбитального, но у них уже есть суборбитальная ракета, на которую они собираются туристов возить, они разработали мощный двигатель кислород-метановый и уже там поставляют его под задачи, в том числе Пентагона, ну, то есть активно развиваются. Есть малоизвестная, но в отраслевых кругах, пользующаясь вниманием компания Planet, это компания, которая освоила производство вот таких космических аппаратов, маленьких, по сути летающая фотокамера, их несколько десятков, даже, наверное, больше сотни сейчас летает в космосе и снимает Землю. И они, по сути, получают фотографии всей земной суши раз в день. И это просто уникальная возможность, которая раньше не было, и у них уже там заказы на десятки миллионов долларов. Вряд ли они еще окупились, но уже активно большое количество клиентов у них уже имеется. Можно еще и про технологии поговорить, если не говорить про компании. Есть сейчас интересная, вот буквально прямо сейчас осваиваемая технология орбитального обслуживания, то есть когда спутник подлетает к другому спутнику и совершает какие-либо действия с ним. Вообще раньше это воспринималось исключительно как военное направление, но сейчас, вот полгода назад, впервые уже проведен был этот эксперимент, один спутник подлетел к другому, схватил его, и стал им управлять, то есть у того просто топливо закончилось, прилетел новый и принял его на управление, сохраняя там, возможности работать того большого, как ретранслятора. И это тоже уникальные возможности, которые в будущем серьезно повлияют на мировой космический рынок. Про межпланетную космонавтику тоже сейчас иногда и там про полеты на Марс и про луноходы. Но здесь пока это больше ожидания, чем реальные технологии и реальные потребности у рынка. На первом месте будет Интерстеллар, потому что он даже не столько про космос, сколько про познание. То есть я этот фильм воспринимаю как такое э, олицетворение стремления к знанию, что стремление к знанию человека способно... В вывести его в космос и довести до других звезд, или там даже до других галактик. Хотя понятно, что там это не единственный мотив, который людей повел к звездам, но все-таки вот эта идея, которая там передана, она очень такая хороша. Согласуюсь с тем мыслями, которые есть у меня на этот счет. С точки зрения железок хороший фильм «Марсианин». Я делал в своем блоге даже из двух частей у меня состоял гигантский просто разбор всего чего там не так или чего похоже на то что есть сейчас космонавтики но в целом по железкам по технологиям он из фантастических фильмов достаточно близок к, к тем технологиям которые будут использоваться для полета на марс в ближайшие там пару десятилетий если такие полеты состоятся в это время ну, аполлон 13 это классика Именно с точки зрения техники. То есть он художественный фильм, но он реально достоверность его близка к документальному. Из российских фильмов я бы все-таки, пусть хоть я три назвал, но назовем еще и Время первых. Немногие со мной согласятся, что это из последних, из космических российских фильмов последних лет лучший фильм. Но я считаю, что все-таки это так что во многих вопросах он гораздо объективнее показал именно космонавтику, чем, например, тот же Салют-7. Хотя время первых провалился в прокате, а Салют-7 победил э, и там показался прибылен. Но я считаю, что время первых гораздо адекватнее показано во времени первых гораздо адекватнее показана космонавтика, чем в Салюте-7. Покорить космос или, по крайней мере, способствовать в меру своей возможности э, покорению Вселенной или покорению космоса, который ведет все человечество. Ну, а если там какие-то близкие планы, э, развивать YouTube-блог свой, продолжать писать в, в блогах, э, книги, может быть, еще писать, ну и в конечном счете реализовать свою мечту если не до Марса, то хотя бы до Луны дострелить чем-нибудь своим или реализовать какой-то проект, к которому я имел бы непосредственные отношения, связанные с межпланетными исследованиями. Ну, зеленый потому что не высыпается постоянно, потому что новостей в космосе много, а следить за всем сложно. Ну, реально, этот ник просто... Просто псевдоним творческий, можно так сказать. Он никак не связан с космосом, не связан с зелеными человечками, не связан с бывшим директором института космических исследований Российской академии наук Львом Матвеевичем Зеленым, не связан там, с героем книг Кира Болучева из цикла «Алисы». там был, по-моему, бортинженер что ли Зеленый. Нет, это просто, просто мне нравится зеленый цвет, мне нравятся кошки как животные, и все вместе получилось зеленым котом. В конце концов, Виталиевых, Виталиев Егоровых много. Есть даже актер такой, Виталий Егоров, у нас такое отчество отличается, у него есть страницы на Википедии. Мне иногда пишут, ой, я про вас читал на Википедии, я говорю, нет, пока я до этого не заслужил. А зеленых котов меньше. Поэтому вот Виталиев Егоровых много зеленых котов, несколько штук. Там есть там, хостел в Питере «Зеленый кот», есть зеленый кот болгарский, который там какой-то краской наелся и стал зеленым. Есть производитель, по-моему, наполнителя для кошачьего туалета «Зеленый кот». Они тоже никак не связаны со мной, и у нас никакого войны брендов нету. Но все-таки Виталиев Егоровых еще меньше, а вот Виталиев Егоровых «Зеленый кот», он в одном экземпляре, поэтому надо как-то выделяться из, из той толпы и из этой. Вот и все.